Здравствуйте! Рассматриваем дальше задачи по теоретической механике из сборника Ябонского с авторами. Сегодня решаем задачу по динамике из раздела аналитическая механика подраздел принцип возможных перемещений задание D15, 15 динамика применение принципа возможных перемещений к определению реакции опор составной конструкции. Напомню, реакция опор мы проходили еще в разделе статика. Это были одни из первых задач, которые мы рассматривали. То есть ее можно, такие задачи можно решить и методами статики. Можете посмотреть соответственные задачи там S1, S2, S3, S4 вот где-то в том районе. Но сейчас мы посмотрим, как можно применить принцип возможных перемещений для решения такой же. Задачи. Принцип возможных перемещений мы рассматривали задачи D14. Можете посмотреть. Сейчас мы еще раз вернемся к нему. На примере вот данной задачи. Ну давайте запишем. Номер и название задачи D15. Принцип. Возможных перемещений При Определении Реакции опор Некоторых конструкций Итак, давайте разбираться Что нам как всегда, в моих видеофрагментах по теоретической механике, что нам дано, что нам требуется найти, и как мы будем бросать мост с этого, с помощью решения с этого берега на тот. Ну, естественно, что, как и всегда, само название нам подсказывает о том, что речь идет о применении принципа возможных перемещений или принципа виртуальных перемещений. Напомню, в чем он состоит. Если у нас в какой-то системе, которая должна удовлетворять определенным правилам, то есть в системе должны действовать только идеальные, голономные, удерживающие связи, то если в этой системе действуют, значит, внешние силы, и от каждая из них под действием силы f1, эта часть системы совершает перемещение, дельта ради так не перемещения, а может быть совершать перемещение. Пускай эта система да, находится в равновесии, то есть вот под действием всех этих внешних сил f1, f2, f3 и так далее, fn, где n общее число сил, ну и моментов. Так вот, если эта система находится в равновесии, то... Принцип возможных перемещений или принцип Лагранжа утверждает следующее. Если мы зададим виртуальные, не реальные, а виртуальные, то есть возможные перемещения ΔR, ΔR3, ΔR4, и вычислим сумму работ всех, то есть и, и от 1 до 1, всех внешних сил, ну, я сразу там скажу, что и моментов тоже. То а работа, работа силы, как вычисляется, как скалярное произведение вектора силы на перемещение точки ее приложения. То такая работа должна равняться нулю, если эта система находится в равновесии. Вот это уравнение работ. Сразу скажу, что для моментов она то же самое означает, только надо перемножить на что? На... Скалярно надо перемножить момент на угол. То есть задавать какие-то углы перемещения системы. То есть, вот это у нас, значит, что принцип Лагранжа. Здесь, ну и напомню, сразу на всякие скалярные произведения двух векторов. Это что у нас такое? А и Б. В данном случае вектор силы и вектор перемещения, если это угол между ними. Скалярным произведением двух векторов называется какое число, которое получается перемножением в следующих трех чисел. Длины первого вектора на длину второго на косинус угла между ними. Но всякие, если вы забыли, хотя я думаю, что при изучении динамики уже не стоит напоминать студентам такие азы. Ну, мало ли. Итак, вот этот принцип мы должны сейчас применить. Давайте рассмотрим задачу. Что нам дано? Применяя принцип возможных перемещений, определить реакции опор составной конструкции. Вот нам дана составная рама. Все размеры указаны в метрах. Вот здесь сказано. Даны силы, которые действуют. Вот наша рама составная. Составная, значит, она состоит из вот первой, первого угла А, С, и второго С, Б которые соединены в точке С шарниром. В точке А у нас закрепление подвижным шарниром или катком. В точке Б у нас жесткая заделка. То есть вот какие связи наложены на это тело. Значит, связи А и Б внешние. С это шарнир он внутренний. Значит, внешние связи А и Б. Кроме того, задан, что внешний момент... Которые действуют на левую часть рамы силы внешней P1 и P2. Они действуют на правую часть рамы. Ну и вот, пожалуй, наша, наша конструкция. Все размеры указаны, геометрия вся задана. Здесь 4, здесь 8. Значит, симметрично делит точка С. Вот эту вертикальную перекладину. Здесь 6, здесь 5. То есть, 11 метров. На одной высоте происходит это все. Сила P1 делит пополам этот отрезок, сила P2 делит в вот, отношении 5 к 6 этот вертикальный отрезок, а тут, извиняюсь, горизонталь делится пополам. Ну вот такая у нас задачка. Определить реакции опор рамы. Реакция опор, тут какие связи наложены, Я повторюсь, каток, подвижный шарнир жесткая заделка. Реакции каждой из такой... Связи нам известны. В принципе, напомню, что реакция, значит, у шарнира, то есть у подвижного шарнира или катка. Вот так изображают. Ну, или еще могут изображать вот, вот так. вот, Не важно как. что Вот шарнир, вот здесь, когда между неподвижной плоскостью и пустое пространство или вот так вот. Какая-то значит подвижный шарнир. Реакция у него направлена как? От плоскости, по которой он движется. Причем как? Всегда перпендикулярно. То есть вот здесь реакция направлена будет от плоскости перпендикулярно этой плоскости, по которой катится. И жесткая заделка, напоминаю, это жесткая заделка. Я, да, мы рассматриваем плоскую задачу, естественно. У жесткой заделки значит, что произвольная реакция R, и момент тоже произвольно направлен, но чаще всего направляют, повторяю, в сторону, значит, неизвестную реакцию, в сторону положительных, положительных осей, то есть первый квадрант, если это у нас оси x, y. А момент, значит, положительный для оси z, то есть против часовой стрелки, если смотреть в плоскости вращения. Ну вот. И, естественно, пишут чаще одни векторы, а его раскладывают на две составляющие. На составляющую X большое и Y большую. XB и YB. Это точки B касаются. Это M B. И здесь точки А. Итак. У катка это одна сила, у жесткой заделки это две составляющие одной силы и один реактивный момент. Ну вот пожалуй теперь мы можем приступить к решению нашей к рассмотрению данных задачи дано значит нам дан конечно же рисунок 1. этот рисунок один из себя представляет что повторюсь вот наша конструкция вот она составная здесь значит вот она здесь Здесь точки С пополам делятся. Вот здесь. Это точка С, это точка А, это точка Б. Как они крепятся здесь? Да, здесь у них все на одном уровне. то есть Это одна, одна горизонталь. Здесь у нас, повторюсь, каток. Здесь у нас жесткая заделка. Вот такая у нас штука. Здесь у нас действует внешний момент М против часовой. Здесь действует сила P1. Здесь действует сила P2. Это у нас угол 30 градусов. Что тут еще было у нас? 30 А, вот еще распределенная нагрузка забыл, извиняюсь. Вот это у нас, значит, что распределенная нагрузка. Эпюра выглядит как прямоугольник, то есть это однородно распределенная нагрузка. Вот здесь прямоугольник такой, с какой-то плотностью Q. Вот такая у нас задачка. Далее, что у нас из численных данных? То есть, теперь P1 равно... 2 килоньютона, P1, 2, 2 и 4 килоньютона. Далее, вращающий момент равен 5 килоньютон на метр. И плотность вот этой линейно распределенной нагрузки 1,5 килоньютона. То есть на каждом метре находится 1,5 килоньютона. Килоньютон на, извиняюсь, на метр. На одном метре. Делить на метр. Теперь, нам нужно найти значит, что реакцию А. Она будет направлена перпендикулярно горизонтали, то есть по вертикали. Значит, нам нужно найти YА. Нам нужно найти реакции в точке а я Они составляют, я повторяю, из одной реактивной силы. Мы ее разложим на XB, YB. И реактивный момент MB. Вот что нам требуется найти. И, пожалуй, мы готовы приступить к... К решению но давайте это сделаем в следующем фрагменте